Добрый день! С вами Шестакова Екатерина Владимировна. В следующей лекции мы с вами обсудим федеральный стандарт бюджетного учета, выплаты персоналу, практика применения. Смотрите на видео «Консультант».